Уважаемые коллеги, у нас страна вождистская, от первого лица его деловых и личных качеств зависит очень многое. В этой думе два созыва возглавлял ее Селезнев Геннадий Николаевич. Это были очень сложные времена. Три фракции, народовластика, компартии, аграрии выдвинули ее кандидатуру, и многие поддержали, в том числе и наши оппоненты. Нам тогда удалось завершить чеченскую бойню, в которой погибло более 100 тысяч человек. Все сделать для того, чтобы после дефолта сформировать правительство национальных интересов в лице Примакова, Маслякова, Яращенко и Матвиенко. Мы тогда, после того, как Ельцин отказался выполнять волю Думы, объявили импичмент. Он прошел в рамках закона, что и вынудило Ельцина раньше срока подать в отставку. Мы считаем, что наша партия и левопатриотический блок, который впервые шел на выборы 56 организаций, имеет право выдвинуть новику Дмитрия Георгиевича, человека с большим опытом, государственным умом, с хорошей научной подготовкой и десятилетним стажем работы в Государственной Думе. Новику Дмитрий Григорьевич прекрасно знает страну, он был практически во всех субъектах Российской Федерации. Он сам с Дальнего Востока, а на Дальнем Востоке мы вместе с Единой Россией получили равновеликий результат. Нас активно поддержала Якутия, крупнейшие промышленные центры Сибири, Урала. Мы и в Москве имеем равновеликий результат 29 на 30%. процентов. Поэтому с точки зрения морально-политической мы имеем право выдвигать человека, который обладает соответствующими качествами для руководства Государственной Думы. Перед нами стоит очень сложная задача, обеспечить вывод страны из, из кризиса, из тупика в условиях жестких санкций, системного кризиса и тех натовских вызовов, которые мы все ощущаем. Мы подготовили программу, нашу повестку дня, она сегодня опубликована у нас на сайте о газете Правды Советской России, мы вам разошлем. Это, это программный документ который максимально учел все наработки нашей дружной команды. У нас каждый третий во фракции имеет хорошую научную подготовку, возглавляли ведущие комитеты, и есть пакет законов из 12 законов, который позволят стране мирно и демократично преодолеть и большие трудности, и выйти из кризиса. Но главное для нас забота о людях, и мы все сделаем для того, чтобы... Компартия России вместе с союзниками реализовали свои обещания, которые даны гражданам на выборах. Всех, кто нас поддерживал на выборах, я еще раз благодарю и предлагаю поддержать кандидатуру Новикова Дмитрия Георгиевича.